Любая разработка имеет три этапа. Первое – это не может быть. Второй этап, к сожалению, это в следующем поколении Вот опыт показывает. Да, здесь что-то заложено, начинает изучать. А третий этап попадает в учебники. В предыдущем ролике мы рассказали о том, как гаджеты приводят к онкологии. Привели факты и аргументы. Показали, да, рекламу самого эффективного устройства защиты от излучения гаджетов, нейтроник. Получили отклики? Отвечаем. Во-первых, родителям беспокоящимся о здоровье своих детей, думающим о своем здоровье и здоровье своих внуков. Приводим хронологию исследований эффективности нейтроника. 1993 год. Помните мониторы компьютеров с защитными экранами? В 1997 году пришла идея сделать новый защитный экран на монитор. 1998 год. Получен первый патент на изобретение. 2001 год. Получен второй патент и свидетельство на товарный знак. С 2000 по 2019 было проведено более 40 исследований и испытаний. 2000 год. Отчет о научно-исследовательской работе в Институте биофизики ГНЦ РФ. 2001. 20 экспертных заключений, проводимых инженерами, гигиенистами, профессорами, санитарными врачами. Испытания проводились в Риге, Ташкенте, Владимире, Минске, Оренбурге, Астрахани, Дзержинске. В 2002 -й. получен сертификат соответствия. Проведено 13 документально подтвержденных научно-исследовательских работ и опытов в Москве, Тихорецке, Хабаровске, Минске. 2003 -й. Проведены клинические испытания в госпитале Святого Йохансена, город Зальцбург, Австрия. 2004 -й. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение от главного государственного санитарного врача Евгения Николаевича Беляева. 2006. -й. Техническое заключение УВД Пермского края «Мастерская связи, спецтехники и автоматизации». 2010. -й. Победили в конкурсе «Эффективное средство защиты от излучения мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров». Судейство представляли 14 ведущих научных государственных и общественных организаций России. 2011. -й. Получено Челябинское, Московское и Берлинское экспертные заключения об эффективности работы «Нейтроника». 2012. Отчет по проведению опытов на микроорганизмах от доктора биологических наук профессора Юрия Георгиевича Симакова. 2015-2016 годы. Справка и протокол по факту проведенных опытов и исследований о вниз. и ни особо чистых металлов. 2019 год. Получен отчет по эффективности работы антенны тип 05 к 2020 году Владимир Тюняев, автор изобретения «Нейтроник», опубликовал ряд научных рецензируемых работ по эффективности устройства. Полный список протоколов и заключений по эффективности работы «Нейтроника» вы найдете в ссылке под видео. С 2000 года по настоящее время «Нейтроник» был признан государством и обществом, о чем говорят награды и сотни тысяч отзывов пользователей. И все равно люди не верят. Хотят проверить работу нейтроника дома. Друзья, самостоятельно проводить измерения в домашних условиях абсурдно и дорого. Этим занимаются в профильных институтах и лабораториях. Перейдя по ссылке под видео, вы сможете ознакомиться с существующими измерительными приборами, ценами на них, методиками измерения и так далее. Также даем ссылку на описание генератора поля Лоза, который показывает работоспособность нейтроника в ближней зоне отраженной волны. И в заключение для наших молодых зрителей, которые оставляют такие комментарии комментарии. За нас вам ответит главный психиатр Сбербанка доктор Курпатов своим выступлением на тему гаджетов и цифрового аутизма. Если остались вопросы, пишите. А тем, кто хочет доказать, что гаджет безвреден, а нейтроник фейк, Юрий Андреевич Фролов обещает 2 миллиона рублей. Благодарим за внимание. До новых встреч. Судьба отечественных разработок. 21 фамилия. До сих пор многие теоретически необоснованы. Хотя в жизни все работает. Любой объект, он имеет техническую составляющую и научную. Техническая работает, а научную надо объяснять.